Всем привет, это Бестиарий, я Макс Шэдоу, и сегодня мы с вами поговорим об одних из самых загадочных чудовищах на протяжении всей мифологии человечества – о вампирах. Мы разберем их физиологию, а также подумаем, кому нужны были мифы об этих существах. Так что вспоминайте школьный курс биологии и надевайте свои шапочки из фольги. Мы начинаем. Итак, вампиры. Миф о кровососущих существах появляются практически на всех шести континентах. У этих существ всего две отличительные черты, общие для вообще всех вампиров. Они боятся солнечного света и жаждут крови. В Европе им приписывают неконтролируемую жажду крови, а также боязнь солнечного света и в то же время осиновых кольев, крестов, чеснока и прочих не очень приятных вещей. Также они имеют удлиненные клыки и ногти. В Азии вампиры, как правило, умеют летать и испускают зеленый лучистый свет, в отличие от их европейских коллег по цеху, которые всегда у людей ассоциировались с черным и красным или черным или фиолетовым цветами. Также от азиатских вампиров есть весьма интересная мера предосторожности если перед азиатским вампиром рассыпать э, рисовые зернышки он сядет и не успокоится пока не пересчитает их всех африканских вампиров как правило изображают сине-черными мелкими уродливыми рабами темных колдунов которые за кровь готовы выполнять любые их приказы они а заложники собственной жажды крови австралийских вампиров вообще по праву можно считать самыми дружелюбными из всех вампиров ну если разумеется дружелюбным можно назвать создание Которая выпьет всю свою кровь, а потом обратит тебя в себя подобному. Южноамериканским вампирам, как правило, приписывают неприятные крайне неприятные симбиозы с жабами и летучими мешами а также предпочтение детской крови североамериканские вампиры вообще не очень похожи на людей в отличие от всех вышеперечисленных и у них даже не гуманоидное строение тела они больше напоминают животных это самые уродливые из всех вампирических форм жизни но однако им не обязательно человеческая кровь они вполне могут обходиться свиной или козей у индусов и у арабов вампиры мало отличаются от их э, европейских коллег а вот братья евреи в очередной раз отличились у них нет вампиров однако это не совсем так у евреев восточной европы 15 или 16 века где-то так были поверья о эстраях женских э -э, вампирах которые соблазняли путников на дорогах и выбивали всю их кровь однако эстрая как вы могли заметить очень созвучно с польским словом стрига так в польше называли женщин вампиров так что писатые братья просто взяли и слезали от этого персонажа для своего фольклора это так называемые еврейские и штучки. Вампиры у нас как бы есть, но в то же время у нас их как бы нет. Теперь, когда мы более-менее классифицировали наших дружелюбных соседей по географическому признаку, давайте поговорим про вампиризм в реальной жизни. В реальной жизни прежде всего вампиризм присущ комарам. Комарам кровь необходима не только для питания, но и для того, чтобы отложить потомство. Если самка комара не сможет выпить достаточное количество крови, ее дети умрут, как и она сама от недостаточного количества белка. Удивительно, что люди никогда не проводили ассоциацию между вампирами и комарами. Также хочу добавить, что вампиры в реальной жизни существуют на самом деле. Помните два основных качества, которые мы выделили, когда говорили про вампиров в самом начале? Они боятся солнца и жажду человеческой крови. Обе эти характеристики присущи людям с весьма редким заболеванием, болезнью Гюнтера или э, порфирии. У людей с болезнью Гюнтера или порфирии не синтезируется не белковая часть гемоглобина гем это вызывает крайне неприятный внешний вид язвы раны когда человек попадает на солнце поэтому солнечный свет им прямо противопоказан также у людей больных порферией очень часто появляются склонность к питью крови это объясняется очень просто в средние века когда эта болезнь особо была распространена людям давали пить здоровую кровь чтобы э, якобы вылечить их разумеется подобное лечение не оказывала никакого действия, и таких людей все чаще и чаще принимали за самых настоящих монстров, потому что выглядели они ужасно и жаждали человеческой крови. Также порфирия зачастую вызывает психические отклонения, из-за чего человек становится буйным, неуравновешенным, иногда ему тяжело связывать слова в предложение. А поскольку, как мы знаем, в средние века медицина была далеко не блестящей, Подобные люди могли просто слоняться по улицам и нападать на все живые организмы, которые встречаются им на пути. Естественно, горожане были от этого не в восторге. Ну, согласитесь, мало кому понравится, гуляете вы с ребенком, а тут на вас бросается заболевший человек и выпивает всю вашу кровь. Также следует отметить, что основной причиной порфирии врачи на сегодняшний день, разумеется, называют барабанная дробь «Инцест», крайне распространенный э, в княжествах Восточной Европы, которая как раз и является родиной мифов о вампирах. Однако многие легенды из Средневековья так и не дошли до наших дней. Почему же до нас дошел именно вот этот образ вампира – аристократ в плаще, предпочитающий кровь девственниц? Ответ очень простой – кинематограф. Да, Брэм Стокер создал невероятно популярный роман, превратив безобидного Цепиша в кровожадного убийцу. Цепиш, кстати, был действительно абсолютно безобидным. Да, он посадил там парочку своих врагов на кол, но по тем временам это были правила хорошего тона и, в принципе, он был еще добрячком среди своих соседей. Но именно кинематограф позволил нам визуализировать этот образ и проносить его сквозь года и десятилетия. Граф Дракула прошел огромный путь от Беллы Лугоши до класса Банга, не говоря уж о появлении таких сопутствующих персонажей, как граф Орлок, Эдвард Каллен и... Данила Козловский. Именно благодаря кинематографу э, вампиры стали символами молодежи, вдохновителями многих рокерских групп а также галлюцинацией э, наркоманов и сумасшедших. В заключении хотелось бы сказать, что вампиры существуют. Да, они вполне реальны, но это не мифические существа, не чудовища. Это больные люди, которых надо лечить и которым надо помогать, а не сжигать их на кострах, вбивать осиновые колья в грудь, перерезать сухожилия, перед тем, как вы их хороните, как любили развлекаться наши предки всего 500-700 лет назад. И еще я хочу добавить, что все-таки нет вампиров, Surprise, трушных, и нет. Трушных, это не рэперы, и каждый миф может принимать любую форму, как того захочет автор. Даже такую убогую и ущербную. Нет, все, уберите с удовой, на это я смотреть не могу. А это бистиарий, это максшедл. Пока.